То, возможно, эти 100 километров сразу у нас и здесь. Прошу просто, тут а, и там почти вообще ничего не ну, было. Вот от, да, откуда мы ехали. Поэтому, когда смотрели в горы, они были в дымке. Это называется замок Фрегат. Фрегат? Фрегат. Почему? Потому что, если вот туда еще пройти, вот эта вот часть, она выполнена как у корабля. У корабля. Да. Это все, что осталось от большого строения, построек. Здесь большая была, большое поселение было, вон там тоже, видите, тоже руины угу. остались. Да, да. А здесь еще можно встретить, вот, к примеру, вот, без крыши домик, угу. там внутри даже стены остались саманные. Туда дальше пройти, там тоже можно увидеть. И просто это то, что в целом осталось. Здесь было большое поселение в свои годы, как говорится. тут все в камнях, в руинах. Да, и называется Ханас. Это ни о чем не говорит, но здесь больше уже давно, давно никто не живет. Вот, и вот этот памятник архитектуры. Оно было оборонительное, все оно такое? Конечно. Тут, вот смотрите, вон внутри башня. Внутри вот это все башня, а это уже достраивали вокруг все. И тут если прям присматриваться, вот как все стены были, все. Тут, э, видимо, сначала стояла башня, потом вокруг ее стали выстраивать свои жилища и все это огромным гром таким росло. Вот и здесь вы можете, кстати, увидеть, вы э, видите, вон склеп. Ага. Вот это в таком виде э, хоронили. 13-14-19 век. Тема mm -hmm. в склоне, да? Да, выбирали место, которое непригодно для каких-то работ, построек для жилья и делали усыпальницы. В усыпальнице можно было очень много людей хоронить и тем самым не использовать другую землю. Mm -hmm. вот. Логично. Да. Ты Я по... Там тоже можно пройти, но там немного места. Ничего ходить. туда залез. А так И вот выходит, сюда, да? вот сюда, да. Только здесь осторожненько. вставляли, здесь ярусами было. Мм. У нас на камере нет, у нас вообще ничего со, со старых времен не дожило, все было из дерева. А -а -а. Вот. Сюда, кстати, видно, сколько было там построек. Ну, так, посмотреть, типа, там, там, там, там, там. Mm -hmm. Даже вон там какая-то была, вон руины. Ну, большое поселение. А тут, ну, вот эти все сооружения, в них, ну, был прям такой смысл, да, тут часто какие-то военные действия проходили. Ну, люди друг с другом постоянно воевали. Они все, вот эти башни, которые, они были созданы для оборонительных целей. Сигнальные башни, mm -hmm. которые при э, какой-то опасности загорали с, а, там внутри да? Да, сигнал, и в них да. можно было спрятаться. Ну ладно, А у нас, в нашей... Вот, там, во время коммунизма они правильно все уничтожали а, друг друга переселяли там ну не не не не не Кричат как дебилки. Это не чайки. Да, Вот Чайки не кричат да. как дебилки? Древняя дорога. Водопад Галдаридон. Это по нашему Гал, бык, дор, камень, дон, вода. Сами переводите. Мы поняли. Вот э, эти кто-то их назвал. Назвали жемчужный. Mm. Вот. Короче, здесь вот эта экотропа, она вон 4 километра. Это они обманщики для того, чтобы за -за занизить чуть-чуть порог. Чтобы люди шли. пугались. Короче, что там интересного, вы этого не увидите. Это вот водопад Голдоридона, водопад чертова местница, даже из названия понятно, что там что-то невообразимое. Потом кошара, вообще вообще знаешь, что такое кошара? Там, где можно спрятаться в непогоду. Mm -hmm. а там для этих Ну вообще кошары придуманы для скота для баранов mm -hmm. типа. и для людей тоже может в принципе а там прям не знаю, на, на пол сколько там тысяч пятьсот, сотен точно там mm -hmm. э могут до да, поместиться она только глубокая внутрь. Mm -hmm. вот а так кошары бывают небольшие mm -hmm. вот. а древняя дорога в смысле древняя дорога она куда-то была а хрен ее знает Время прохождения 2,5-3 часа. Ну это прям, не знаю, с кем надо идти 2,5-3 ну, часа. С детьми. Да дети вообще бегают как ненормальные. Ну это смотри какие дети. Сезонность, май, октябрь. Это было хорошо, что написали. Лед ползет а летом у нас льется нет. нет это вот все э, такие мини-источники и они вот замерзли и никак не отмерзнут еще а то есть они вообще не отмерзают нет когда тепло будет а. просто такой воде трудно замерзнуть а здесь mm -hmm. не такая сильная вода особо она прям замерзла. голубой лед да. За телефоном я полет. Я сюда с другом с Краснодара приехал. где-то он на меня, вот он вот отсюда, он у меня уже орет. Куда ты меня потащил? Я говорю, подожди, подожди, Рома, а ну повернись. Это Спарта! метный мальчик мне про него рассказывали что он здесь свалился он вот здесь сидел просто где-то вот здесь сидел и под ним земля ушла вот этот кусок вот, вот это вот обвалилось страшно однако и снова мы здесь. Уже все растаяло. Вот такой большой водопадик. Очень. Большой, очень. Ну вот, люди Водопад Ай. Не передать никакими словами Ничем, никак, никогда Только прийти, увидеть Лично Испытать все это На своей скуре, на себе Глазами посмотреть, пощупать Иначе никак это вообще нельзя Так, ну что я пошел вниз. Как это будет делать? Я не знаю, но знаю. Я же поднялся как-то. Сейчас будем спускаться. Поехали. Короче, где-то вот здесь я сейчас был. Здесь. Не знаю. Все, пойдем вниз больше, уже не будем здесь. Уже погода здесь порция, то ли снег, то ли достиг. Ушли, а грузовичок оставили. Такой вот есть. эти три вершины, да. которые мы с фрегата видели еще. А, это... Три сестры. Нет, не, не, не. Нет, вот. Так, здесь есть местный житель под грузовиком? Нет. Это брат тех, а, кто там нагадил. Свин. Ну точно. Теперь я. Мы просто немножко. А теперь мы идем в пещеру. Вот какая-то набережная была. Не знаю, что это было. И туда в пещеру надо посмотреть. В колючки не попасть. Вот я туда пришла. Рано, что там видмедия не было. Да, это будет. тебе Ну, тут видно, что лазили. Ну да. Ух ты! Как прохладно, а? Да. Вот. Она походу сквозная. Наверное. Так, сейчас камеру со вспышкой. А, -а, а Это штольня даже какая-то, нет? Светит, светит. Это похоже на штольню. Вы, Выработанная, вырубить, не знаю. нет? Выйдет искусство, да. Надо Дигеров спросить. Офигеть. Там эти повороты, еще. Слушай, покладки видно, что это вот на то похоже, нет? <сосвязь> покладки видно, что это вот на, на то здание похоже. Ага. И телефон возле глаз держи Зачем? Ну, вдруг кто-то там будет сейчас отсвечивать Глаза чьи-нибудь Ночная да, съемка, включай Ну тут видно, да, что рукотворная. Прямо арки. Офигеть. Не помогает. Я думаю, лучше дальше не идти. Тут прямо спусками не сидел. Ага. Прям чувствую. А, там, наверное, в другую какую-то выходит. Нет, лучше не рисковать. Неизвестность всегда пугает. И вдохновляет. Кошку надо было собрать, <с> чтобы она пошла вперед. Ну, смотри, это, это мы сейчас сделали следы. Нет, ну какие-то следы мои, вот это мои следы. А в смысле этих от ботинок я да. эти смотрю? северо Но тут вообще притопка, на самом деле. Весьма. Я думаю, здесь довольно часто ходят. Что, надо местных спросить, что это за пещера. Что за штольня? Что за что? За даже э, э, ну, предупреждающих знаний, как, ничего нет. Mm -hmm. Любой же может завесить, посмотреть. Ну и смотри тут. Она туда куда-то уходила. Здесь больше некуда. Видимо, здесь какой-то был... Ну, что Вон там, целый кусок ладки лежит? Да, что-то здесь было, походу, можно было завозить, я не знаю. Только где... Вельсы. Может, тарельки? Может, просто у нас тележка? Тарельки могли унести. Тележки, может, были? Да. Такое. Ну, как-то, это не старая фигня. Нет, потому что вот бетон. То есть, ну, довольно современная тема, я думаю. Как гладенький. Чистенький. переход. Да? Ну, слушай, раньше на века справили. Ну не так же гладенько. Ну каменьшек-то точно использовали. Хотя, возможно, ее просто дорабатывали. Ну, давным-давно построили вот этим камнем. А потом просто да. по Если дальше не поедем. Да, лучше не надо. Ой, что за стриточки прикольные. Вот. Ага. Сейчас посмотри, какие-то а Это не кирпич, нет? Где? Здесь только очень древний. <laughs> нет. Вот я тебе то, что рассказывал, с того фрегата вот сюда можно приехать. Вот так, через горы и вот сюда. По этой дороге? Вон там дорога, да, вот угу. он. пошла, пошла, пошла и туда и вот, короче поливала вот этому. Ну, это красиво, тут через долины а? стоят там, обнимаются. имя 104 домой вернемся только после 6 скорее всего вот здесь хочу дом где-нибудь было решено не лезть на собачью скалу потому что очень глупо из-за своей неаккуратности оказаться собакой Да нее там легко подняться спуститься на нее уже уже поздно уже, уже надо было сразу да нет она наша резкая такая ты кажется да не, не то чтобы охота я на самом деле не любитель таких подобных Высоты. развлечений с высотой да нет, Тих, там, на где где аттракционы какая. меня вообще не заманишь не изи так короче чай пить я сейчас сейчас ворот пролетел огромный Короче, был снег и, короче, снег был везде, все было белое. И вот я сюда поехал, я прямо вот, вот в снег, когда только выпал, mm -hmm. ехал, все отлично, не едет, не буксует, нормально. Потом еще раз проехал, также нормально, что-то последал. Потом я приехал уже вот в такой межсезонье и Чуть-чуть там снизу уже сухо, а здесь облака. Uh -huh. То есть они были на на на начинались намного раньше. Я, я такой, о, как раз там Вазик подготовлен, подготовленный, uh -huh. за ним поеду. Он, короче, не доезжает до да, вот, вот этих вот э, камнепадов, берет и разворачивается. Uh -huh. Че? Я люблю поехал. Короче, угла. Снег, следов нет, колеи нет, угу. вообще и ничего не понятно, я ехал 5 км в час всю дорогу, очень долго, у меня даже этот выложил, поэтому тут полутора часовой ролик, не повторяйте такое никогда, я просто с регистратора снял видео и туда закинул, я даже не буду думать, что она полтора часа будет, ощущается. Я видирую такой же. <смех> <смех> И влажность такого же уровня. Но ну, а тут понять не могу. Влажно, не влажно. Влажно. Нет, влажно, влажно. Влажно, но с, с таким холодом а, кости замерзают. Тромбур. Вот, <смех> вот, это теперь типа, хороший. Сейчас к нашей погоде. Нет, это не старое видео.